Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Анна Глазунова. Сегодня в выпуске. Ректор КФУ принял участие в благотворительной акции ⁇ Победим рак вместе ⁇ В Казанском федеральном завершились державенские чтения ⁇ Каковы итоги ⁇ В КФУ определили финалистов Олин Кволслаб. В университетской клинике КФУ состоялась благотворительная акция ⁇ Победим рак вместе ⁇ Участие в акции приняли представители Министерства Татарстана, Русфонда и Казанского университета. Подробности расскажет Адель Шемилова.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 Позвольте себе так сказать, в на нашей стране. Акция продлится до 22 сентября. А дальше Милова Влетьяров, Универньюз. В КФУ подвели итоги 14-й международной научно-практической конференции Державинские чтения». Церемонию закрытия провел ректор Ильшат Гафуров. Подробности далее. На протяжении двух дней на площадке Казанского университета проходила 14-я международная научно-практическая конференция «Державинские чтения», которая организована Всероссийским государственным университетом юстиции и Казанским федеральным университетом. Итоги работы 12 ее секций подвели 14 сентября во время итогового заседания. Мероприятие с каждым годом получается все лучше и лучше. А уже поступают предложения модернизировать, сделать его интереснее. Мы сейчас над этим работаем, ждем ваших. Участие в подведении итогов 14-й международной научно-практической конференции «Державинские чтения» принял министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Все труды, которые были разработаны в секциях, они обязательно лягут в основу того сборника, который по итогам этой конференции будет издан. Итоговая резолюция конференции будет включать выводы каждой из площадок, а также предложения, сделанные во время культурной и образовательной программы. Я считаю, что конференция наша была посвящена тем вызовам, которые есть сегодня в нашей реальной жизни, она не надумана. И вот результаты круглых столов тоже говорят об этом. В следующем году участники конференции увидят седьмой том переизданных произведений Гавриила Романовича. Смогут увидеть отреставрированную часовню кафедры религиоведения Казанского университета. Диана Шилова, Леонард Олесьяров, Универньюс. В КФУ прошла международная конференция, на которой представили последние достижения ученых в сфере цифровых систем. Подробнее в следующем сюжете. 14 сентября состоялось открытие Международной научно-технической конференции IEEE East West Design and Test Symposium. Мероприятие прошло на базе Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Конференцию открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Хочу еще раз обратиться к вам и поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность, приехали в столицу нашей республики Казань, наш Казанский федеральный университет, в симпозиуме приняли участие эксперты из различных стран мира. В рамках дискуссии был представлен обзор современных тенденций и последних достижений ученых в области создания цифровых систем. Артем Тупичкин, Леонардо Влетяров, Универньюз. После открытия благотворительной акции ⁇ Победим рак вместе ⁇ ректор Кафульша от Гафуров совершил обход по зданию клиники. О его целях расскажет Адель Шемилова. Совсем скоро на площадке университетской клиники КФУ состоится открытие нового приворского регистра костного мозга. Подготовка к данному событию идет полным ходом. В связи с этим по зданию клиники состоялся обход ректора Казанского федерального университета. Стоит отметить, что данный проект является совместной работой КФУ, Российского благотворительного фонда Русфонд и Министерства здравоохранения. Открытие регистра запланировано на первые дни октября. Адель Шамилова, Ленардо Влетяров, Универньюз. Совместный симпозиум Казанского федерального и Канадзавского университета состоялся в Институте физики КФУ. Подробности встречи в следующем сюжете. В Институте физики состоялся первый симпозиум между Казанском федеральным университетом и Канадзавским университетом. Тема симпозиума звучит как фундаментальная наука и новые технологии для устойчивого развития в 21 веке. Он проводится в рамках программы грантов, которая была выиграна Канадзавским университетом совместно с КФУ. Это грант правительства Японии подготовки лидеров 21 века. Уже более 30 лет ведется плодотворная работа между университетами. Для того, чтобы готовить квалифицированных специалистов, мы прежде всего должны понимать как согласовать наши учебные программы как согласовать наши научные исследования и вот это симпозиум является первым шагом в таком согласовании наших совместных исследований мы хотели бы расширить эти исследования до более пригладных областей связанных с современной инженерией компьютерными науками и так далее Впечатления у гостей из Канадзавского университета только самые положительные. Я уже во второй раз приезжаю в КФУ и всегда нас встречают здесь очень тепло. Мы очень надеемся, что после этой встречи наше сотрудничество только укрепится. Симпозиум будет проходить два дня, где профессора Канадзавского университета, а также Казанского федерального университета выступят с докладами и презентуют свои работы перед участниками симпозиума. Важным событием станет и открытие офиса Канадзавского университета в КФУ, о котором Скоро мы расскажем вам в следующем выпуске. Анна Глазно, Владимир Нелюбин, Универньюз. Вновь двери Казанского федерального университета открыты для гостей. На этот раз его посетила делегация провинции Аньхой. Подробности далее. Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация собрания народных представителей провинции Аньхой КНР во главе с заместителем председателя постоянного комитета собрания госпожой Шень Сули. Визит делегации сопровождала заместитель председателя Государственного совета Республики Татарстан Рима Ратникова. На федеральном уровне поставлена задача взаимодействия и развития взаимоотношений с Китайской народной республикой. Мы предполагаем, что это будет долгосрочное сотрудничество, что в том числе и в дальнейшем Делегация парламентариев Татарстана побывает в провинции Аньхой. В рамках встречи делегация провинции Аньхой посетила музей истории КФУ. В планах у них также побывать в Санкт-Петербурге и Республике Беларусь. Анна Глазунова, Адаль Шамилова, Ленардо Влетяров, Универньюз. В КФУ прошел российский этап международной молодежной конференции Falling Walls Lab. За главный приз путевку в Берлин боролись 11 претендентов из Казани, Москвы и Нижнего Новгорода. С подробностями познакомит Адель Шемилова. Казанский федеральный университет уже второй год подряд получил право провести российский этап международной молодежной конференции «Falling Walls Lab». По правилам отбора претенденты должны представить свой проект на английском языке. В их активе лишь три минуты и три слайда для презентации. Основная идея этого мероприятия – то, что молодые исследователи, которые ну, там, могут представлять университет, бизнес, советские организации, неважно, за три минуты должны на трех слайдах научно-популярно изложить суть своей идеи, которая является прорывной. Победителем стал я. Егор Мандик, представляющий инженерный институт Казанского федерального университета. Он сконструировал инновационную зубную щетку, работающую без участия человека. Победитель представит Россию на международной конференции «Фоллинг Волс» в Берлине с 8 по 9 ноября. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ -ньюс». В Елабужском институте начал свою работу музей книги. Все подробности в следующем сюжете.